Друзья, всем привет! И как всегда мы на выходных в лесу с семьей, с друзьями. Как раз есть время поделиться интересной мыслью с вами. Многие э, сетевики, новички спрашивают, а стоит ли дожимать человека, как его подписать в бизнес. Вот человеку дал информацию, а он думает покупать продукт, включаться в бизнес и как его дожать так вот мое личное мнение, с моего опыта я хочу сказать, что первая задача это наша посеять в человека информацию и переходить к следующему человеку и сеять в него информацию а дальше, чтобы человек подписался, конечно же давить не стоит, давать информацию, как мы работаем мы добавляем человека в чат в телеграме где есть отзывы, результаты людей по заработку, по продукту человек бесплатно может зайти в группу, посмотреть информацию, понаблюдать, получить дополнительную информацию о продукте, маркетинг плане, ну и так далее и он начинает вариться в этой группе получать информацию и как только, естественно, к человеку нужно обращаться, спрашивать, как дела, поздравлять с Днем Рождения, с Новым Годом, со всеми праздниками, добавить его в соцсети обязательно, в Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте, где есть человек, и дружить, лайкать его, комментарии, посты, фотографии, показывать, что ты нормальный человек, и дружить с человеком. Поливать, удобрять, быть с человеком на связи, спрашивать, как у него дела, чем он занят. И поверьте, вот подпишется или не подпишется человек, только знает один Бог. И наша задача просто сеять, идти вот и сеять. Посеял информацию, посеял информацию, посеял информацию. И будут плоды, будут сходы. Вы даже... Не, представить, не представляете, какой это кайф, когда ты посеял много семян, а потом через время ты начинаешь э, собирать плоды. Один подписался, второй, третий, четвертый, пятый. Но ты не останавливайся сеять. Не нужно человека дожимать, пережимать. Дал информацию, он сам созреет. Контактируй с ним. Чтобы подписать человека, иногда нужно 10, 15, 20 контактов, чтобы подписать человека. Так что, друзья, вот такой вам лайфхак для кого-то. Кто-то слышал это 150 раз уже, но не делает. И заодно вот посмотрите природу леса у нас в Украине. Смотрите, какое небо голубое, сосны. Просто благодать. Слава Богу за все, конечно. Вот, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Я надеюсь, я вам ответил на важный вопрос. Стоит ли дожимать человека или оставить его в покое? Нет, в покое оставлять нельзя, но и пережимать тоже нельзя. Дружите, любите людей, служите им, и все будет хорошо. Пока-пока.